Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 73 и прием товара на склад. Для приемки товара на склад на кассовом аппарате «Ватор-7.3» необходимо войти в товары, приемка и переоценка, приемка товара, выбрать из списка необходимый товар, ввести стоимость закупки и количество принятого товара на склад.